Сезон серии турниров формата бадминтонный тур завершился в городе Вологде. Город нас встретил дождливую погодой, но сами жители оказали радушный прием. Вы на канале про бадминтон, и сегодня я освещу некоторые события своей деятельности за май 2022 года. Современный спортивный комплекс «Волейтайм», где также есть комфортный хостел. Частота самого порога, в уличную обувь дальше порога не пройти. Два спортивных зала. Из названия комплекса понятно, что он построен для волейбола. Но бадминтон, похоже, здесь прописался и уверенными темпами отвоевывает все больше времени для тренировок. По словам владельца комплекса «Волейтайм» Воробьева Николая и президента федерации бадминтона Вологодской области Бахова Юрия, Осуществление планов по развитию бадминтона в области идет полным ходом. И вот 14 мая здесь состоялся заключительный в этом сезоне формат бадминтонного тура «Серебряное ожерелье России». Формат бадминтонного тура состоит из соревновательной части в субботу, вечернего банкета и знакомства с городом на следующее утро с организованной экскурсией. В соревнованиях приняли участие 67 игроков в трех группах по силах и в трех парных категориях. Вечерний банкет удался на славу. Мы посетили кафе-клуб «Огонек» в центре города. Большой выбор блюд, все вкусно, официанты очень вежливы и быстро обслуживают. Потом на мини-сцене выступили музыканты с живой музыкой, а после на свое рабочее место заступил диджей, и все его треки были настолько в тему, что вскоре в кафе было не протолкнуться. В общем, если вы будете в Володе, с кафе Огонек обязательно к посещению. Так как была дождливая погода, то, к сожалению, на этот раз не было организованной экскурсии. Что я могу сказать о городе Вологда? Может, из-за пасмурной погоды город оказался именно таким, каким я его себе представлял. Больше всего меня впечатлили люди: открытые, добродушные, определенно веселые и целеустремленные. И второе, здесь не окуют. По крайней мере, я не слышал явно подчеркнутой буквой О при общении. Мы буквально за час обошли центр города, накупили сувениры и поехали домой. И если вы когда-нибудь будете в Вологде, обязательно посетите Бадминтон. Здесь достаточно сильные соперники, начиная от группы Е и заканчивая уверенной группой Б, если судить по рейтингу ЛАП. На обратном пути мы свернули с основной трассы на Москву и сделали крюк через город Рыбинск. Я давно хотел его посетить, так как слышал о том, что центр города отнюдь не типичный. И на самом деле реальность превысила все мои ожидания. Мы находились в общей сложности чуть более часа пообедали в кафе, немного прогулялись по центру и по набережной. Мой вывод такой – надо обязательно сюда еще приехать и, возможно, организовать здесь турнир по бадминтону. Поддерживайте эту идею? Если да, напишите об этом в комментариях. За неделю до событий в Вологде и за 2000 км от нее в селе Ольгинка, что в Краснодарском крае, в один из дней сборов по бадминтону от проекта «Мастер Маргарита» состоялся уже второй турнир по бадминтону, Посвященный Дню Победы Великой Отечественной войне. Основной состав игроков в были участники сборов, но к ним присоединились игроки из других городов, таких как Ростов-на-Дону и Краснодар, также были представители из Геленджика. А вы еще помните акции в поддержке бадминтона в селе от Дербиевка, что недалеко от Геленджика? Так вот, на турнире торжественно вручили весь инвентарь, который все мы собрали для школьников в этом селе. Они нам очень благодарны и сделали видеоролик. Фрагменты ролика вы сейчас видите на экране. Еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в акции. Как показала практика, не так уж сложно сделать что-то действительно полезное и нужное для развития нашего любимого вида спорта. Небольшое усилие от каждого приводит к большим результатам. Благотворительные акции обязательно еще будут, а если вы знаете, где еще будет уместна подобная акция, Напишите в комментариях, вполне возможно, именно с вашей подачи мы сделаем еще одну точку на карте России, где будет бадминтон. Кстати, порой мне пишут незнакомые мне люди с таким вопросом, а где там-то и там-то поиграть в бадминтон? И так как я достаточно часто путешествую, ко мне пришла идея в голову, а что если сделать такой формат роликов как бадминтонные города? Некий обзор города и в частности мест, где играет бадминтон. И здесь я хочу узнать ваше мнение, уважаемые подписчики, стоит ли делать такой формат видеороликов. Напишите, пожалуйста, ваши соображения на эту тему в комментариях. Вот такой выдался май. Уже полным ходом идет лето, а до начала сезона турниров еще два с лишним месяца, поэтому самое время отдохнуть день на юге. А если не хотите при этом терять форму, то присоединяйтесь сбором для любителей, которые все лето проходят в Селе Ольгинка. Расписание всех сборов от разных клубов вы найдете на сайте victorsport.ru. Ссылка в описании к этому видеоролику. А для того, чтобы узнать, зачем вообще нужны любительские сборы по бадминтону, посмотрите это видео по подсказке. Не забудьте кликнуть палец вверх, убедитесь, что вы подписаны на канал, и до встречи!